Ну да, это для охлаждения пукана забыла Так, нажимайте Е Опять нажимать ты, дюпта. Я, я так думаю, себе букву Е когда-нибудь сломаю О -о -о -о -о -о -о! Ты видел? Ты видел, какой шушняк побежал? Стрела Не знаю, иди проверь Да-да-да хера ты, конечно, акробат Фу. Здорово, пацаны Че, вы спите? Нифига, у тебя, конечно, поза удобная ну, примерно я так тоже просыпаюсь каждый день вы посмотрите на этого чувака ему явно не очень хорошо ты уверен? да но брэ, газ идет тихо а зачем я открыл себе газ? непонятно так а куда мне? непонятно а зачем? может мне назад? да мне конец когда-нибудь наступит. А, ты хочешь, чтобы я типа зарвал газ? А он взрывается? Взрывается. Это хорошо. Никто не уйдет. Никто не уйдет. А тебя кто-то может разве уйти? Здорово. Опа. Это я возьму. Да? Пожалуйста. Не благодари. Да, с этим я, конечно, буду помочь. Вот что это такое? Что это? Что это? Что это такое? Тихо, тихо, тихо, народ. Да, не хочу я подыхать. Не, я еще молода. Так, кажись мне кран... -нибудь. А, у меня патроны зак. Упа. А куда чувак делся? А Видимо, встал и пошел домой. Куда ты лезешь? Не ай, больно. Да вы как сквозь стены стреляете? Уклоняйся, уклоняйся, беги, пожалуйста. Нет, нет. Господин, под господин, не бейте меня. Тихо. Стоять на месте ты что, не сдох все нас... вот вот это тоже о да какая хорошая картиночка мне нравится вот эта вот картиночка как ты вы как ты выглядишь ну неплохо ну давай посмотрим еще что у нас там есть как выглядит партизанка кстати неплохо посмотрев все в костюмы мне понравился вот этот вот неплохо выглядит неплохо хорошо свежо модно погнали дальше лежать наверное ну все капс тебе придется все сделать вручную с инженерного пульта там текстурка залагала ну, она надеюсь, дергается справимся. почините текстурку сначала его нужно найти кажется в таком костюме ей будет прохолодновато немножко ходить тут но ну, я думаю нормально тихо пьют и я нажимаю Опа. Полетел Удачного Летания Ай, да вы чё вдвоем на одну Хрупкую девушку Да ты чё, конь Весь в полете сбил Так, до свидания А вы залезете? Спасибо Да высунь свою головушку Так О, спасибо Так, здорово, пацан Привет, пацан Пока, пацан ф что происходит эм... так да какой писто стак... достань свой лук лук давай Фу. пока они так падают это наши кто это о здорово здорово ты из кс да ты покажешь свою головку ну ⁇ ёпта на тебе. Попал, попал. Смотри, я уклоняться научился. Научился уклоняться. Оп. Не догонишь. Не догонишь. Вот ты такой глупый. И все, серьезно? Вкусняшки нормально. Мои, мои, мои, мои... Нифигася. Вот это да. Вау. Физика. Вот это физика. А, вот так можно? Во, хорош. Так, зацепиться. Нет. Shift нажал. Нажал Shift случайно. Ракурс камеры мне нравится. Да, весьма неплохо. Виды-то какие. Да, ну чё ты, да нормально. Пошли, не несы в трусы и нормально все будет. Зачем сделать так, чтобы залезать хер его знает куда, чтобы достать эту детали, чтобы что-то там настроить? Даже глупо. Я тоже. Спасибо. За себя отправлю. Но тоже держу. О, хорош. выйти в, в эфир. У остров... тебя немножко там попка сквозь текстуры. И, Ой, типа, ладно. Мы примерно знаем, где вы, но нужен <связь> Ну, флеер вы... у нас ну, на должен быть. В... Ну, флеер он же, чтобы там есть красный, чтобы обнаружительный, зеленый, там не помню до чего, и белый, осветительный, освещаемый. Осветительный, освещаемый, да пофиг. Вот она как. Я думаю, куда же мои стрелы деваются. Нужно как-то поджечь. Поджечь? Ну, пистолетом всегда поджигается. Всегда ж пистолетом поджигается в Голливудах. Какая удобная штука. И как хорошо, что она именно тут и оказалась. Ни где-то, ни впереди, ни дальше. Именно здесь, где нам и надо. Так, сейчас бомбанет, да? Сейчас бомбанет. Ай. Бомбанет. Ну так, а все, мы спаслись, да? Главное, что. Сам зев скотина не хочет, чтобы мы спаслись. Ну все, бегим, Ларочка. Бегим, сейчас нам кабзес будет. Какой эпик. Только экшен. Так, катимся по земле Интересно, как мы так сможем Долго катиться Куда? Куда, прыгай! Какой самолет? Не только развалился Еще и меня хочет Придеть. Пилот? Иду Какой пилот хороший Ни разу не попал Так, что, дом рушится? Ну, началось так, тихонько, тихонько. Что происходит? Э, дом рушится, да. Да, дом рушится. Давай прыгать побыстрее, что ли. Тут типа надо быстро, да. Нервничать вот это вот все, да. О, куличики, куличики там были. Или вазы, или я не знаю, как эти штуки называются. Так, побежали. Ну, побежали. Побежали. Пробежка. Ну что ж, все падает. Как вот... Кто это строил? От одного моего веса ломается. Опять намеки, что Кла... Лара Крофт жирная или что? Я не понимаю. Пусть ну помог... А че мы стоим? Лара, ну надо же было пестик достать. За да иди за мной, я что против? Только аккуратно, чувак. Тут короче домы ломаются. Не понимаю вообще почему из-за нашего с тобой веса, наверное. На Кого? Кого мне даешь? Кого ты мне даешь? Привет. Так, сейчас, подожди. Да ты, успокойся. Да Честное слово. Да я умру рано или поздно, я все равно умру, хоть от старости, хоть от э -э -э болезни какой-нибудь. Привет. Ну что ты? А что ты там говорил? их хрушки, да? да? Да, да. Да так ничего, дома и падают, не падают не самолеты просто, падают, окружи, сегодня самолет. все что-то падает. Лара, послушай, я сама я тоже подозрог. падала несколько Значит, раз. Где-то рядом. Возвращайся где -то рядом. Да. А где ты? Скажи, где, где ты? Сейчас мандаринки пособираю. Сюда! Ну, конечно. Сюда! Угу. Сюда! Так. Ой. Воу, воу, воу, тихо! Веревка. Новое снаряжение. Ладно, окей. А, СКМ в смысле колёсика мышки? Я понял. Это я типа могу. Вот это вот. А зачем? А Да, зачем? Можно отступить, пожалуйста. Я пойду на, на костерчик. Я, я передумал, я на костерчик. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Tomb Raider. Давай. Удачи.